Здравствуйте, мы начинаем наш новый раздел эксперименты. Первый эксперимент, как получить из картошки электричество. Нам понадобится картошка. Нам понадобятся медные провода. Вот, меч. Дальше обычные контакты. Вот можно использовать шурупы. Дальше мы должны соединить картошки последовательно. Соединяем. Наша батарея готова. Замеряем напряжение. У нас вышло 2,3 вольта. Картошка может спокойно запитать светодиод. Наш эксперимент закончен. Такие же опыты можно проводить с любым другим объектом. Допустим, лимон, яблоко и соль тоже ну вода с солью и все что есть химическая реакция ну я с вами прощаюсь пока